Поговорим немного о протестах в Беларуси. Некоторые люди говорят, что беларусы выходят за приватизацию, за Запад. Это неверно. Хотя в программе Тихановской действительно есть приватизация. Никто за Тихановскую не голосовал. Голосовали не за. Голосовали против. Против Лукашенко. Против подонков-чиновников, которых привел к власти Лукашенко. В России и Беларуси примерно одно и то же положение. Чиновники относятся к людям, не как к рабам. Не как к животным. Нет. Как к муравьям. На которых можно наступить, раздавить и не заметить. Благополучие собственного утюга чиновника. Важнее для него, чем жизнь человека. Люди вышли против Лукашенко. Не потому что люди хотят приватизации. Не потому, что хотят в Евросоюз. Они просто хотят, чтобы их перестали убивать. Они не хотят жить хорошо. Они не хотят жить лучше. Они просто хотят жить. Лукашенко же хочет, чтобы любой чиновник мог убить человека безнаказанно, безответственно, чтобы людей давили, как муравьев, чтобы их можно было убивать ради развлечения. Именно против такого отношения к себе и выступает оппозиция, и не только в Беларуси, но и в России. Не за Запад, не за хорошую жизнь, не за так называемые либеральные ценности. Почти всем на них насрать. Вы серьезно думаете, что рабочему с Важны либеральные ценности? Да нет, он просто хочет, чтобы ему обеспечили хотя бы право на жизнь. И мало мальское уважение со стороны чиновника. Чтобы этот чиновник был не преступником, не эсэсовцем, не полицаем. Чтобы он не относился к народу, как к низшим существам, достойным быть только удобрением под ногами высшей расы чиновников. Рабочий не хочет жить лучше. Он протестует просто за право на жизнь как таковое. Он лишен даже его. Лишен простой возможности жить и не бояться, что любой чиновник собьет тебя на машине насмерть. А твои родственники будут должны выплатить этому чиновнику за поврежденную автомашину. Простые люди хотят, чтобы их не убивали, так же как и наши протестующие. Они тоже хотят, чтобы их не убивали, всякими разными способами. Теперь давайте дальше. Некоторые задают вопросы, почему полиция и спецназ били людей. Если бы вам сказали. Что на улицу вышли бандиты, и били людей, вы бы тоже спрашивали, почему вдруг, ни с того, ни с всего, бандиты бьют людей? Полицай, это и есть бандиты, поэтому они и бьют людей, потому что Лукашенко насадил во власть подонков и бандитов, так же как и Путин в России. Еще один вопрос, кто же стрелял на площади в человека в майке? На этот вопрос я ответить не могу, можно посмотреть другие видео, с одного из ракурсов помечаю вспышку, якобы. Это стрелял спецназ, это стрелял спецназ. Однако, на месте этой вспышки нет спецназа, там лишь окна автобуса. То, что выдается за вспышку от выстрела, это, скорее всего, вспышка от светошумовой гранаты. Эта вспышка отразилась в окнах автобуса, либо это вообще компьютерная графика. Так как людей на месте вспышки нет, должен же быть ствол. Прямо по центру вспышки. С другого ракурса. Совершенно не видно что сотрудники спецназа осуществляют прикладку оружия. Они не перегруппируются для ведения огня по протестующему. Однако и на выстрел по протестующему они тоже не реагируют. Представьте себе, вы полицейский. Настоящий, не бандит. Рядом с вами убили человека. Вы знаете о событиях на Майдане на Украине. Там тоже убивали людей ради провокаций. Вы же не будете просто так стоять и смотреть, как людей убивают. Вы попытаетесь взять этого человека, но спецназ ничего не предпринимает, даже не занимает укрытия. Он знает, кто стрелял, знает, где этот человек находится, и не считает его опасным. На видео «Беларусь. Кто убил манифестанта?» смотрите ссылку в описании. На видео видно пролетающий вдоль автобуса и мимо спецназа трассирующий снаряд. Стреляли не из группы спецназа, но спецназ знал, кто стреляет. Подведем итог. Люди не голосовали за приватизацию. Люди не голосовали за Запад протестующие, самые обычные рабочие. Протестуют разные заводы, бастуют. Это вовсе не наемники, ввезенные из Польши. Так что когда вам будут говорить про то, что белорусов кто-то обманул, пообещал им хорошей жизни, что протестуют они за хорошую жизнь, и что вообще это не белорусы. Не верьте. Невозможно обмануть людей, которые выходят на улицу требовать простой возможности жить. Которые просто требуют права на жизнь. Им уже все равно кто будет вместо Лукашенко. Им просто хочется выжить. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на видео, если вам понравилось. Это позволит сделать видео более популярным и мотивирует автора на создание новых видео на этом канале. Если у вас есть вопросы или аргументированные возражения, дополнения, высказывайте их в комментариях.